И всем вами Макс Риск и расскажу где скачать Мундер Мистери по игре зуба. Вот она, таинственная особняк. Вот даже игра уже загружается в Play Market. Если вы хотите себе такую игру скачать, то я вам скажу как, конечно же, в раннем доступе получить. Только перед началом ролик подпишись на канал, поставь лайк. Чтобы не выраскановить ролики, подпишись на канал Макс Риск. А также рекомендую тебе канал Clash Veg он супер Ну просто супер риск пиши и найдешь в обществе. При этом просмотр. Кстати, где выходят ролики по игре зубам? Вот на этом канале Риск старт Зуба. Во вкладке канала можете найти наших тиммейтров. закрытом контент также есть социальные сети. Итак, видим кнопочку зарегистрироваться. Ну как помните, я говорил раньше. Нажимаем считать. И смотрим реально, ли. да реально так это у нас игра зубы но обновление обновляем потом поиграем, конечно вот значит зарегистрироваться конечно же мы сообщим вам о выходе этой игры ведомитесь с возможностью предотвратительного регистрации для игры которые могут могут вас заинтересовать но ну, принципе тоже можно установить а ну-ка давайте еще раз я что нажал не так а ну зарегистрироваться нажимаем <coughs> ок нажимаем окей так автоматически установка нажимаете кнопочку и все установлена игра автоматически когда она будет доступна автоматически офигенно эта штучка не знаю как они еще зарегистрировали ее <coughs> но ну, офигенно и прикольный кстати только один скуча у меня ух ты как он такая игра а, ладно я скачаю так чтобы обзор сделать неем так ладно поиграем туда что что было интересно теперь мы узнали потом посмотрим что можно игре зуба такое сделать возможно в будущем сделают что зуба играм это подходит вот даже заставочка красивая зуба игра подходит к другой игре под названием мондор мистри не будут как-то совмещаться телепорт какие-то будут как в игре если встретил на канале макс риск там перемещение будет Том, Том похож Золото, Том все такое. Ага, праздник Китая. Да и правда, Праздник Китая. В Huawei Праздник Китая. Где найти такой праздник? Давайте я вам покажу. Нет, тоже тут праздновал. Тоже. Вот, в общем-то, вот праздник был. Ну такой вот. Он читал, что там будет. Также тут дочитывал. Дочитывал при этом просмотре. Рекомендую HBase Max risk. Возраст обезьян макс риск Давайте тогда заберем и обновим. 20 мегабайтов. Так, вот ладно, сейчас. Перезагрузка. Китайский браузер. Почему именно он? Скажете мне? Потому что население Китая больше. По большему счету они здесь играют. И не хотели тоже праздника, как мы, поэтому зубам как щедрый радал им праздники, а мне как ничего не дало, блин. не разблокировал мне еще в дискорик понимаю. Золотой сонечок лайк подписка и открываем золотой сонечок. Ага, у вас выпадает тоже прикольно монетки я что тут прикольно. Кстати, говорили, что будет новый персонаж а слоник. Помните, я раньше он говорил, что будет такой слоник. А -а -а. Кто эти угадал? Я угадал, конечно. Отпишитесь, если это была правда, то я скажу еще на будущее. Может быть, снова я угадаю. Так, смотрим, 2000 получаем 1100 конечно выгодно. Давайте берем и получается у нас будет копилочка открыта. А что нельзя? Только сколько у нас там долларов? Эй, 2000. Так у нас есть 2000 кристаллов вроде бы. Что, неужели у снова нет кристаллы Эй, сколько у нас кристаллов? 1600. Видите, так же сам как и брау Stars рекламирует. Ну, красивый скин. Скин, скорее всего, не покупать его Поэтому они такие же самые, как и Brow Stars. до сих пор бах существует не знаю почему мой анимация топчик на да. первый раз такой же бам телепорт бам забираем так через 17 не закончится но это вроде бы не важно смотрим вау ну, с маленькой подавляю по моему а ну персонажа добавим клан также ступать наш клан в принципе, это поможет нашему каналу как-то выйти, да? И поможет, да, тут также не забываю про это. Так, у нас тут пишется фокси Окей, фокси мы не трогаем. Кстати, есть такая функция. Вот тут вот. На этой неделе пожертвований 1, 2, 0. Я рекомендую отнимать кого 0. Как он такая идея? На этой неделе, на прошлой... А у меня что на прошлой тоже 0? Я что, не что-то случилось Эй. на прошлой 0 что со мной я, не так случилось ну ладно что сделаем так ну что ж начинаем самых слабых как говорится что было местечко что подписчики ступали наш клан 3300 3200 я вижу что ничего ну в принципе давайте посмотрим когда последний раз он играл есть такая инфа вот вообще интересно да видно что они все персонажи У меня никс а у мне до сих пор нет миксом побед а игр сегодня там есть такая функция клэш леонди к нас будет столько игроков клашу леонди покажи канал да покажу вам канал в принципе там тоже офигенно там тоже есть свой клан тоже я тоже за свой клан вступать в наш клан вот ролики да еще под каждым роликом лайков тоже под этим и закрепленном комментарии официальные ссылки там пару штук конечно а то YouTube так но говорить нельзя поэтому я че там отнимаю хоть где то оставляю хоть какие-то из меня на каждом ролике разные социальные ссылки бывает даже одинаково максимум серии побед вот если бы написали максимум серии побед сегодня то было бы классно там есть такое сыграно игр сегодня 01 1 хоть за неделю бы написали, а то как-то неактивных ну ладно в общем -то. итак давайте что убивать клан в топ опа нашу квоту 664 кубка тем более у нас тут ограничение действуют отлично звучит давайте посмотрим требует за счет 4000 да также напишем комментарии кстати да, да да подожди может маленьким показать такой новенький Давай вот тут, вот, тут. Вот. Так, ну что ж, отверт, а как-то увеличим. Не просто вот интересно. А что, если мы дойдем вообще туда до максимум? Нет, ну если интересно, то, друзья, заходите, если вот есть свой клан. Ой, блин, точно. Не забудь про это. Хорошо, что у вас какие знаки тут есть, которые нам дают узнавать по тысячу кубков где же вот это ранг вроде не, не не подожди вот рейтинг профиль кстати есть рейтинг клана кол uh, call друзья и кланы мы занимаем 3900 место вау ага. что вижу что у всех заполнено до сотки нам еще ой как далеко да, будем по одному местечку отнимать. Будет каждый ролик, каждое местечко свободно. Как он такая идея? Супер, думаю. Кто сможет, тот зайдет. Да, и так потихонечку будем. Вторая раньше зайдет тот мы молодец. Смотри, ступайте, точку, у кого сейчас меньше, то их мы, конечно же, выгоняем. И так, тем более, у нас будет больше честных. Как он такой? Или создать еще мутный клан? Или вообще не сдавать? как брау старсе дают 5 монет не ну брау старсе дает вообще только, только там что-то билеты да, вроде бы по, по одной штучке под видом так ну что давайте высоко качнем? а новый персонаж блин точно а я забыл про него тут крестика нет новый персонаж блин так я сейчас на ПК играю если мы лагать их брау брау не надо так на меня. Я типа нам потом упаду. Тихо тихо, тихо тихо Пей кофе, блин, с молоком. Плюешь кофе с молоком. Пей, чувак, кофе с молоком, потому что ты, это офигенно. Просто будешь пить, будет просто. Ой, как хорошо. Подожди, а что как-то у меня пол хп? И мне это не нравится, слушай. Так, а давай ко мне косточку. Ну, блин, ну что вы вот так вот спрячься. Все. Дайте косточку. А, тем более столько игроков еще я не видел. Раньше в игре отдавали такой отчет и показывали сколько же. А, блин, точно. Я от потому что Сокол он реально может забирать. Вот, блин, ли себе зря то сделал. Ну, а... тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. Выпей кофе с молоком. Так, так, так что же делать? Сейчас ко мне пойдет слушай, гром. Кофе с молоком, кофе с молоком, кофе с молоком. Выбей, блин, достал ты мне уже Кофе с молоком. Пейте, блин, кофе с молоком, блин, почему, почему? Я не игру зуба. Я не навижу игру зуба, пошла вон. Ха. Твою магниту. Тихо, тихо, тихо. Попей кофе с молоком. Извращайтесь пока. Эй, блин, ну достали меня, слышь, блин. Ну, ну, хватит представай, блин. О, 12 коплей, отлично. Да, дикая битва животных. Кстати, я придумал тоже э, идею для новой игры. Э, не знаю, какую рассказать, конечно же. А может быть по своей игре придумаю, какая такая идея. Тоже у нас будут животные. Они будут тоже как-то соревноваться. И биться как-то я бы не хотел, что не бились хотел какие то чтобы они челленджи делали тем более челленджи это классно <laughs> так что хайбу челленджи тихо тихо тихо кофе с молоком, кофе с маком в во, -во, во отлично работа штука эй эй эй -э -э. с тобой блин на блин с сдаюсь блин подпишись на канал стал понял подпишись на канал Ой. тихо тихо тихо тихо эй мэн, блин ладно заби бедный КП, хп меня еще тут тик-тик-тик-тик. Ааа, не делай это. Эй, кофе с молоком, кофе с молоком, кофе с молоком. Фух, рабочая штука, друзья, используйте. Это реально работает. Кофе с молоком, я же говорю, тысячу лет за сезон. Кофе с молоком, не конец ли пока. Б но кофе смоком работать для соколами. Для каждого нового персонажа есть девиз. Офигеть, первый уровень! Я опозоренный. Ладно. посмотрю катку, в принципе. Может быть там что-то классно научит нас знал Но... Пятый Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Рис, четвертое место, 30 кубков. Сокол с кофе молоком это реально рабочая штука. Используйте. Будет новый хай, будет новая тактика. Всем удачи, пока. Так у меня есть хил. А, укол есть. Ладно, пока.